стиле песни и из нас есть какой-то свой путь, своя история. Я рассказываю свою историю, хоть я не родился в 80-х, но чисто стилистика и звучание это было по моему настроению, по моему сердцу. Мне кажется, та музыка, которая сейчас есть, она не имеет той атмосферы, которая была вот бы конкретно 80-х. А ты не думаешь, что ты просто чисто ловишь хайп, как, например, барские, белорусские, что ты просто, ну грубо говоря, слизываешь какой-то стиль, потому что все его понимают. Если послушать, э, даже сравнить эти треки, они совершенно разные по настроению, они совершенно разные по подаче. Я пишу, может быть, похоже, но это на фоне всего очень отличается. Что бы ты сделал? вот Просто вы единственные, что есть друг у друга. твои песни останутся со стороны слушателей какими-то недооцененными как ты на это отреагируешь чисто как музыкант да, я расстроюсь но как человек нет потому что я понимаю что я рассказал эту историю я не оставил ее где-то внутри себя потому что я верю что с каждой открытой новой песней, с какой-то истории я открываю себя даже сейчас вот эта съемка она далась мне очень тяжело, но сегодня была это не такая съемка, и песни не такие. У них нет стиля словить и даже если они не попадут ни в какие-то топ-чарты, и будут где-то в стране, мне все равно будет приятно даже ради одного человека. Если я смогу дотронуться до его каких-то глубинных вещей, я уже буду безумно рад. Да, есть очень больные моменты в нашей жизни у каждого, но нужно их принять, сказать это, отпустите, и просто идти дальше. Потому что я знаю очень многих людей, и, наверное, это мои родители, наверное, даже мама. Она не говорит каких-то вещей, она просто не отпускает их. Вот даже вчера, когда мы с ней разговаривали, она типа писала, забей. Но как ты забьешь, если, если ты даже не можешь сказать? Я понимаю, что я маме вообще ничем не могу помочь. Так как я верующий, я понимаю, что я только могу молиться. А как ее сын, я не могу даже ей помочь. С папой по-другому. Я часто чувствую, когда он звонит, что это ему неинтересно. Потому что я знаю, что ему бабушка говорит Андрей, позвони своим, своим детям. меня в разговоре это чувствуется, что он не принимает какое-то участие. сейчас особенно я понимаю, что мне не хватает глубины. Глубины во всем. В своем деле, в отношениях, с родителями, с друзьями. Я понимаю, что я никогда не имел настоящих друзей. И все это, все идет то из детства. Поэтому я хочу поднять эти вопросы. Эту боль какую-то. Я не хочу ее прятать, как многие люди прячут. И хочу просто об этом рассказать. Даже если не будут услышанным. Даже если родители не послушают мои песни. Может, как? Ты думаешь, родители тобой гордятся? Я думаю, что нет. Я не могу сказать, я не понимаю их чувства, эмоций. Когда я что-то рассказываю им о каких-то своих успехах, странный какой-то ответ, типа, класс. Или вопросы, возможно, те, которые не, не совсем я ожидаю. Я живу в хорошей квартире, у меня есть еда, у меня есть работа, у меня есть много каких-то э, вещей, которых нет у других. Хорошая техника, но я понимаю, что внутри мне это ничего не делает. Вот даже какой-то iPhone, да, пусть это будет последний, пусть это будет прототип нового айфона, но внутри меня ничего не сделают. Я не могу запомнить им пустоту. Я так, вот я окружил себя всем вот этим внешним, но внутри я ничего не могу сделать. Внутри та же самая есть пустота, которая музыка лишь Открываем, а не заполняет. Представь, что я маленький Артем. Что бы ты ему сказал в напутствие для взрослой жизни? Я хотел бы, наверное, даже не столько сколько сказать, а обнять, просто сказать, что у него все будет хорошо. А Не боишься ли ты, что однажды твои родители посмотрят это видео, и это для них будет какой-то провокацией, чтобы наоборот, выплеснуть на тебя какой-то негатив, и им это, возможно, не понравится, что ты откровенно говоришь о своем детстве, о своих чувствах? Я тоже думал об этом, наверное, на протяжении месяца. Но, как я уже сказал, работа артиста, работа музыканта — это открываться. Потому что не от них какая-то а, должна быть отдача, а конкретно из меня это должно идти. Также с музыкой, также с творчеством, а, чтобы... Затронуть сердца людей, я должен сначала сам открыться, не бояться открыть какие-то вещи, потому что именно самые глубинные вещи требуют такой откровенности. Я даже сказал, какой-то обнаженности. Да, родители мне не дали любви, которую я бы хотел, они давали любовь, я не говорю, что они не давали. Но я понимаю, что сейчас я могу сделать две вещи. Продолжить обижаться и ждать от людей с протянутой рукой, от родителей. Или просто черпать это в себе давать это другим я понимаю что вот такая позиция она намного правильнее чем стоять и ждать и типа люди дайте мне именно в позиции давать людям наоборот у меня этого нет, но я отдаю тем самым приобретаю это звучит конечно парадоксально но в этом и суть давать когда у тебя практически нету и ты еще больше приобретаешь <сёк> скинь то чем на работе. Вы что, вы умерли в этот момент? Эти вещь я не могу тоже в полной мере раскрыть. Ответь, поставь уже стул, у себя нормально. Ты, ты бы хотел заниматься музыкой в будущем? Да. А что ты чувствуешь, когда ты слушаешь ее? Разные М -м -м голоса и лица. Ты бы хотел, чтобы твои родители посмотрели это видео и какую, в принципе, ты реакцию от них ожидаешь? Да, я хотел бы, чтобы они посмотрели это видео. Я бы хотел, чтобы они послушали висит этот альбом. Когда ты понимаешь с каждым годом, что тебе все больше, уже 20. Не знаю, как-то тяжелее.